Привет, друзья, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня у нас модерация на Сибиршоке. Это означает то, что я сейчас буду сидеть и смотреть, какие приходят тикеты, какие приходят жалобы на наш проект. Напоминаю. Может быть кто-то опять же не знает про это. У нас 1300 серверов. 28 режимов. Каждый день 80-100 тысяч уникальных игроков. И это все, понятное дело, работает не без проблем. В Among какой-то игрок может мониторить информацию. На паблике чел может играть с читами. На ХНС могут нарушать правила. А на десматче... Может сидеть крутилка и всем мешать. Для этого создана система тикетов. Вы просто пишете в чате тикет, выбираете причину игрока, и наши модераторы получают этот тикет. И это выглядит именно так. За последние 10 минут нам пришло 5 тикетов. И сейчас моя задача сделать их меньше. Крупное обновление на Сайбершок. Мы добавили кейсы с танцами и эмоциями, которые падают прямиком в ваш инвентарь Сайбершок по окончанию катки. Кейс можно открыть или продать на торговой площадке. Это настоящий рынок, где пользователи сами выставляют цены на товары. Если же вы решите открыть кейс, то сможете получить предметы от синей до желтой рарности. К примеру, это танец хардбас, а это эмоция похлопать. Выглядит неплохо, правда? Мы не фрики, и это никак не коснется тренировочных режимов. На десматчах и дуэлях танцев не будет совсем, а на ретеках и экзекютах они доступны только в конце раунда. Нашей главной задачей было сделать их интереснее и веселее а наш проект более уникальным и ни в коем случае не нарушать игровой процесс сейчас кейсы падают в повышенном темпе поэтому ждем вас на сабершоке. кстати до 15 января у нас действует повышенный дроп скинов для премиум игроков стреляет по своим так давайте проверять его это у нас игрок из россии 5 часов и у него нет фейсита так ну что ж мы на сервере и непон закупает негив граната Молотов И пока делает все нормально А Я понял Дружище, дружище занимается бредом Я посмотрю, что будет в следующем раунде Если это он делает по кд, ну, надо кикать Зачем ты это делаешь? Иди поспит, чувак У тебя бан на 12 часов ВХ Аймбот, 83 часа, аккаунт Так, давайте заходить на сервер, это ретейк на вертига все рукав, Так, он общается, он И дает там. информацию Как же он долго ждет Это что такое? Я не могу сказать, что это чит, понятное дело Это такой прострел, который логичен плюс-минус Не-не-не-не, вот это уже перебор Это уже перебор я... Ладно, рано, рано, рано Давайте еще Еще пару раундов посмотрим Это при фаера. Это я уже не могу простить Я это уже не могу простить Здорово, дружище Да, привет Давай, чтобы ни мое, ни твое время Мы бы не тратили Чит есть или нет? Нет Я хочу, <свист> щит искать, а а я когда-то против да, Моноси да. играл на ла... на, э, Когда он еще был в Сгейме На Хардкап 3 ты играл Супай, на этом лане или просто как зритель был? Да, играл, играл. Ну, окей, э, объясни, что у тебя с аккаунта, почему он у тебя новый? Тот я друга отдал, типа ага, у был. Ага. Но смотри, я... классно, что ты играл на лане, это классно, но я должен я тебя же, проверить. Хочешь, про... <свят> можешь проверить меня, полностью можешь проверить. Ну, ты не сможешь быть чистым, у тебя такие моменты, что это не контрится. А, да, ну, хорошо, хорошо. Дискорд, давайте. Давай. Бля, я вот сейчас думаю, может быть не стоит Что-то оно как-то уверенно говорит Бля, я не хочу время тратить просто Дай мне свою основу Вак у него есть А что у тебя было? За что бан? Бхоп uh, и скинченджер да, Могу да. демонстрацию экран тебе вот, показать Все можешь проверить, полностью мой компьютер Вот от начала до конца, и ты ничего не найдешь Это займет 40 минут, ты готов? Я понимаю, да, я готов Ладно, давайте не будем Короче, ладно, мне впадал на самом деле. Надеюсь, я не ошибся. Мой процент того, что ты читер, 40%, не 50%. Было 50, я бы тебя рассмотрел. Недостаточно доказательства. Возможно, я сейчас сделал грубую ошибку. Напишите, пожалуйста, в комментариях, стоило ли его проверять. Ладно, идем дальше. Prefires. Ой, нет, я не то принял А где причина? Я не знаю, как, что тут проверять Ладно, хорошо, давайте зайдем, посмотрим Но что это за причина, чел, что ты такое? Йо, дружище, привет Руби мастер, ты меня слышишь? А? Чего? Да, на тебя пришел тикет Бля, ну, пузыри, я да, Дружище, к сожалению, ты получаешь блокировку на три года Не надо, пожалуйста Ну, ты получаешь блокировку на 3 года Можно, Можно пожалуйста, не надо Извини, на пожалуйста, не, серьезно Ладно, бан будет на 2 года ну пожалуйста, прости, Эрик, пожалуйста. Я на каждый видос лайк, комментарий. Я даже, понимаешь, когда ты даже пост выпускаешь, каждый пост рука выпускаешь, и на каждый пост каждый пост смотрю. Конечно. Сколько у меня подписчиков в телеграме? Сколько у меня подписчиков в телеграме? Че Пошел проверять. В личном канале 20к, 20к, 20к. Хорошо, подписан был? Конечно, давно. Можно даже посмотреть, ТГ мой очень давно подписан. Ладно. Ну что тогда? Играйте Солян, а, И на самом деле Я даже не знаю За что я, тикет прилетел А что ты сказал? Да я дичь а, Учет мне он он он он он. Он, он, он он Все, он, забыли Забыли Если он просит... Слушайте, ну такое <laughs> Кидайте Описание К тикету Я сейчас пришел И спрашивал У подозреваемого Вообще Какая причина случилась Так, нарушитель э, Был предупрежден Закрыть репорт У нас есть тикет На ВХ Это ретей классик Нарушитель У нас Ух, какой интересный игрок Ух, какой интересный Давайте заходить, да мираж Один джангл прям Ай-яй-яй, префайровал, префайровал Он лагает как-то Он по лагает Не-не-не-не-не, пошел отсюда, пошел Да, в позже Я ему отправил проверку на ПК Если он отказывается, он получает бан На два года моментально он отказался от проверки на читы. Идем дальше. Выдано предупреждение. Нет, он был наказан, чел. Он получил блокировку на 3 месяца. Давайте проверим а на дуэлях. Ну что ж, давай-ка, покажи. Плохо. А, у него как раз-таки дуэль. Сейчас он покажет, насколько, насколько он читер. Шикарная стрельба. Супер стрельба. Мне она очень нравится. Абсолютное превосходство. Гениально. Он знает все респы. Он знает абсолютно все наши респы. Стрель... Тут у него нет ВХ, потому что он думал, что спаман снизу. Игрок, против которого он играл, он просто отказался. Давайте я кину ему вызов, и мы посмотрим, кто из нас играет лучше. Давай, чувак, принимай. Согласился. Let's go. Ребят, тут выкинули тигет на этого парня. На 13 -го. Я посмотрел его демку, он просто выучил все респы. Ну и плюс я сейчас с ним играю, он какой-то бот. Как? Короче, чувак, у меня вывод, что ты бот, и у тебя нет счетов, поэтому продолжай играть Ребятки, насчет бота, то, что я его вот так сижу, обзываю Это не серьезно, это просто я утрирую максимально Парень просто выучил респы, и я считаю, что он абсолютно чист Если зайти сейчас просто в топ всех этих игроков, которые находятся на дуэлях, они все максимально знают каждую респу поэтому я считаю что читов не найдено и я закрываю этот репорт но ну, а мы идем дальше друзья небольшая рекламная интеграция на сайте джидроп и у них вышел апдейт New Year Event. у меня 10 тысяч поинтов и я могу их отменять прямо сейчас на этом сайте отменять мне падает 1253 рубля я это хочу себе оставить как это вообще работает чем больше депозит в ваших рублях тем больше вы поинтов вы получаете это виттер поинта то есть за депозит 10 рублей вы получаете 10 тысяч вы поинтов чем их больше тем лучше по цене вы получите этот скин который я получил сейчас совсем скоро будут подарки от санты ну а что еще самое интересное это зимние кейсы давайте откроем 5 злых снеговиков 1700 1600 200 полторы тысячи и 600 я сейчас получил 6000 потратив 7000 О, вот это вот с этого надо было начинать 10000. Ну а также у меня есть три объявления во первых у меня есть свой промокод, который называется шок При депозите вы получаете плюс 11% В любой сумме Второй момент, у них появился канал, вы можете прийти на него Просто перейдя по этой кнопочке У них на канале уже вышло 4 ролика, а самое главное Конкурс на 5000 долларов Условия максимально простые, а получить призы На 5000 долларов, это конечно очень приятная история Результаты уже через 2 недели Поэтому поспешите с этим А ссылка на джидроп есть в описании Ну а также на мой промокод, который вам даст плюс 11% Ну а сейчас мы идем дальше Это новый день, я продолжаю сейчас, потому что было уже поздно, и я решил получить как можно больше тикетов. А это нужно делать вечером, потому что онлайн у нас 4300, Просто гигантский онлайн. Задержка раунда кеперство оскорбления, стопит игроков, а импульс ВХ. Вот это уже интересно. А импульс ВХ она режиме ретейк. Нарушитель у нас человек по имени Супер Про киллер из Беларуси. Один час наигран у нас на проекте. Инвентарь пустой, конфиг. Все пусто, абсолютно. Новенький аккаунт. Все очень сильно похоже на правду. А, пошел, пошел ты на... Управление игроками, забанить игрока, игрок на сервере, супер про киллер на всей сетке э, За использование хранения два года не дополнять Нарушитель был наказан Здесь аккуратнее, давайте я пройду эту проверку на английском Здесь duty will hack, плюс I'm bot just firing on random and getting headshots У него пристал дернулся, это чит Но это чит Да, чит Ладно Я ему кину проверку на ПК Хочу чит посмотреть, какой у него Ты должен согласиться на проверку ПК, чтобы... А, все, он отказался, я понял Тикеты О, есть? но no, я снова не успел На КЗ тикет, что? Long jump hacks КЗ это самый лучший режим по количеству тикетов Их просто там нет Какой админ взял его тикет? Давайте сейчас пройдем расследование я, я, У меня не такой серьезный скилл по КЗ Я не понимаю, он читерит сейчас У меня нет? тоже понимаешь, что у меня тоже не жесткий скилл по КЗ oh, так, в хорошо В таких моментах надо обращаться к тем, у кого есть хороший скилл oh, привет, Эрик Привет, привет, Артум, я включил экран Посмотри, вот этот чел Он, он сейчас читерит или нет? Привет, вот смотри Импрессив у него сейчас лайк у него Перфект опять 286, блядь 96%, я, кажется, 96%. Себе. А, а сколько, сколько должно быть в среднем? 80% то это уже жестко, да 96% это, это... Хотите по приколу запозовем на проверку быстренько? Да давай, давай, а, давай Но ну, он скорее всего откажется да. я, я не вижу его, я Упро... его да, да, это какой-то гений Проверка начитая, как? <laughs> я впервые не могу понять, как кинуть его Его нельзя проверять а <laughs> его нельзя проверять Ай-ай-ай-1, ты меня слышишь? Ох, дай, мне Discord, дай мне свой дискорд, дай мне свой дискорд Мы тебя вызываем на проверку <laughs> Просто это? как балты какие-то Не могут скинуть да, кидать вовта да, да. Смотри, мото, и чё тебе через сообщение Модерации, не смотри а. для мото, выставки Да-да-да моста нет Нет, нет, нет. Короче, чувак, дай мне свой дискорд, давай нормальную проверку проведем. Я слабо как он приехал. Он скинул свой этот Не, дружище, мы что? тут... Не... Я не хочу к твоим друзьям заходить. Кинь свой личный дискорд, что твой ПК. Лично не дам. Это, это что за фрик? Дру дружище, а, прям Смотри, если ты сейчас не скинешь свой личный дискорд, ты это равняется, ты отказываешься от проверки ПК. Это означает, ты получаешь блокировку на 3 месяца. Окей, okay, дружище, спасибо за игру у нас В эти 20 минут ты получаешь блокировку Так, ну а мы идем дальше, тикеты ВХ и им, давайте смотреть Это режим Экзекьют, вау Зачем читеру играть на экзекьюте У нарушителя 0 часов Друзей нет, достижений нет Конфига тоже нет Сейчас он играет со счетом 52 на 18 КД почти 3 Очень свежая игра и не понимаю. Ну, типа, это вообще ничего. Абсолютно ничего. Ай-яй-яй, хорошо. Не, у него стрельба адекватная. Кидает флэш. Но ну, смотрите, он знает раскидку. Он знает какие-то моменталки, гранатки. Он э, обычный игрок. Просто на 10. Скорее всего, он просто 10 ллл. Зарой, чувак. В Дискорд пойдем, да, если надо, пойдем. Зачем? Ну, проверка, наверное, да? Ну, ты хочешь проверку? Ну, я могу пройти без проблем. Вообще. Ну, мне нужен, мне нужен твой профиль настоящий. Основа. Настоящий? Я Ос... тебе сейчас кину, У меня там вак. У него там вак. И, очевидно, за КС. Вчера вак. За что у тебя вак? Я пришел в компьютерный клуб. Я так думаю. Я пришел в компьютерный клуб э и забыл, короче, с аккаунта выйти. Я потом захожу с телефона, хотел зайти в Steam. Смотрю. Э, нужен, короче, типа. Steam Guard okay, есть, но нужен, короче, типа пароль, надо ввести. Все, мне его восстановили. Я захожу на аккаунт, у меня вак висит. Пойдем проверим твой компьютер. Давай. Все хорошо. Да -да. Демонстрация экрана выключаем. Да, да. Можете выключать. Запиши тогда -да, пометку ему там куда-то, чтобы мондратор знали, что у него новый аккаунт, но прошлый забанен. Ваком, но, короче, у него вообще все чисто. Хорошо. Okay. Спасибо. Давайте, давай, пока дами. До свидания. Пока у нас получилась история, я нажимаю уйти с Прайма. Моя работа была закончена, и именно так проходит рабочий день наших модераторов. Если вам это интересно смотреть и вы хотите этого больше, просто прямо сейчас поставите гребаный лайк и не забудьте подписаться на канал. С тобой был я, Эрик Шоков, и я советую тебе посмотреть мой другой ролик с модерацией на Проэксе. Я уверен, он не менее интересней, чем этот. Пока, друзья.